Всем привет! Доброе утро! Капец, я немножко не в себе, да кожа не в себе еще больше, если честно. Это просто жесть. Все, знаете, так-то все налаживалось у меня с кожей, а сейчас опять стало не очень. Причем я не знаю, ну, наверное, гормонально, знаете, девочки там вот эти вот приколы, короче, наши, да. Поэтому я думаю, это вот это еще. Просто я проснулась, и у меня вот тут еще, блин, появилось. Я такая, ну симметрия зато, блин, спасибо. Я вообще, это, по какому поводу вещаю? Сейчас 7.36, я проснулась в 7 утра. И мне вот так-то, по идее, надо уже быстрее побежать бы уже. Приезжает моя подружка! Капец! Я, кстати, не знаю, я вообще снимала, как приезжали Тёма с Маришкой или нет, потому что я что-то не помню, чем я там занималась, почему я толком ничего не снимала. Ну, у меня стопроцентно есть видео, как мы типа погуляли и всякое такое, как мы вообще типа встретились. Но мы в тот раз особо не гуляли по туристическим местам, вот так вот. Вот, потому что Маришка была до этого, а Тёма, в принципе, он, ему больше там техника интересна была, вот такое вот. Поэтому что-то я как-то особо не снимала, только в одной сети. Короче, я потому что прогнозирую, что, ну я по крайней мере постараюсь, типа я хочу много снимать, короче, поняли, да? Вот. Не знаю, конечно, что с этого получится вообще, с этого видео. Приезжает моя подружечка. Если вы внимательно смотрели видео, или если вы смотрели все мои видео, то я как раз у нее останавливалась в Москве. Если что, это солнцезащитный крем. Вот, я останавливалась у нее в Москве. Просто посмотрите, какая жесть. Я вообще... Если за май месяц это не исправится, то я пойду в косметологию ради своей кучу бабла. Надеюсь, она у меня будет. Вот, я останавливалась у нее в Москве, и она вот в этом, где я полет в Корею, по-моему, видео у меня есть. Она мне там... Мы гуляли по Москве, там то все. Вот. А сейчас будем гулять по Корее, капец. Но ну, прикиньте, мы не виделись с ней, наверное... Ну, короче, с августа месяца. Вот мы последний раз увиделись. Ну, не считая а этого видеосвязи. Вот. Так переживательно. Я не могла нормально уснуть. Просто, прикиньте, сегодня воскресенье, а мне нужно было встать в 7 утра. Потому что уснула я где-то в 3. Мне кажется, я в середине еще просыпалась. Потому что я вообще... Короче, не могла уснуть. Но знаете, вот это вот переживательные такие э, ощущения, когда ты это... Что-то очень ждешь. Ну, в данном случае кого-то очень ждешь. Короче, вот. Бедное мое лицо. Оно просто в шоке от этой жизни. Это все, короче, сниму. Там че кого? <сх> -х -х -х -х как съездила, как встретила. Вот это я все подсниму. Надеюсь, будет интересно. А, забыла, как всегда. Не забудьте подписаться на канал. Там лайки, комментарии. Всем спасибо за поддержку. Mm-hmm. <laughs> Это меня Алина встретила в аэропорте. Пожалуйста. Очень красиво, я считаю. Смотри, вот это мяско. Это свинина на столе. Это Алина. Это свинина, а это Алина. Вот это все, короче, мы заказали только мясо. Вот это все приносят просто так, дополнительно. И мы за это все заплатим всего 2000 рублей. Прикол? Прикол. Вот мясо. И вот мы еще будем жарить мясо. Тут полкило мяса. Нам добрый человек нарезал мясо ножницами. А еще нам принесли какой-то супчик. А еще у нас тут какие-то штучки с калишнями. Я не знаю, что это. Алина говорит, возможно, это рак или краб. Что-то из этого. я не очень понимаю, что вот это вот все за добавочки. Но сейчас мы будем пробовать... Специально для таких, как Алина, приносят фартуки. Видите? Можно прям отдельно попросить. Я снимаю, как это правильно есть. Вообще тут нет правил никаких, просто ешь как хочешь на самом деле. А вот этот еще супчик я не пробовала, но выглядит круто. Это, кстати, кофу. И это все бесплатно. Ну, как бы это все входит в наши 2000 за мясо. Это клевый острый соус. А это не острый, тоже клевый. Вот это я сейчас попробую. Вот район, где Алина живет. Тут еще живет много студентов. Тут рядом универ, где Алина учится. Вот тут гора. Тут Алина конфеты ест. Тут много еды и каких-то маленьких заведений. И все в дурацкой рекламе. Но ну, это азиатская тема чисто и постсоветская, так что грустно, конечно, но как есть. Зато много еды. Вкусно. В самом симпатично. Выглядит странно. Архитектура странная. Но типично азиатская, скорее всего, я так думаю. Забавно. Алина говорит, тут рости живут. Русскоговорящие. Русскоговорящие. Мы идем по дороге, кстати. Потому что тротуара почти нет. Он весь завален мусором всяким. А тут красивые узорчики. Похоже на казахские. Очень интересно. Мы куда-то пришли. Наконец-то у меня будет симка с интернетом. Стоит это около 2000 рублей, кстати. гостевой, Гостевая симка, гостевой интернет туристический. Алина говорит, не покупай сувениры. Одному привезешь, кому-нибудь не привезешь, будут обижаться. А всем покупаешь дорого. Я и не буду, получается, тогда. Спасибо, Алина. Тут такие штуки всякие прикольные. Мы в большом книжном магазине, тут канцелярский отдел. Просто пушка. Просто всякие милашные какие-то вещи, которые вообще не нужны. Вот игрушки всякие. Ну, блин, я хочу покупать все. Вот для кухни всякие приблуды. Какие-то маленькие штучки. Хрен знает. Я не знаю, что это. Печатки, наверное, я не знаю. Но очень красиво. Все красиво. Помашу ручкой. Мне тут ничего не надо. Очень жаль.